Привет от команды Surferner. В этом видео мы расскажем о сервисе реклама в браузерах и как с помощью него вы можете получать клиентов. Мы покажем как это работает, расскажем о возможностях сервиса и наглядно покажем как добавить и настроить рекламу. Если вы зарабатываете в интернете, то вам нужны клиенты и чем больше, тем лучше. Все знают как нелегко их найти. Прямо сейчас мы перевернем ваш взгляд на эту проблему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 Вы уже видели, как демонстрируется реклама через браузерное расширение Surferner. Ваша реклама демонстрируется только в тот момент, когда пользователь находится перед монитором компьютера и посещает любые сайты. Если пользователя действительно заинтересует ваше предложение, он может кликнуть по баннеру, перейти на ваш сайт и совершить любое нужное действие. Купить, подписаться, зарегистрироваться или позвонить. Тестируйте свой рекламный текст. Иногда так бывает, что мы создаем рекламный текст и думаем, что он идеален, запускаем рекламу на большую сумму, а потом выясняется, что реклама даже не окупилась, потому что текст на самом деле был не идеален. Можно было протестировать разные рекламные тексты на гораздо меньшую сумму и выбрать лучший текст, который будет приносить нужный вам результат. В маркетинге такой процесс называется а тестирование или сплит-тест, когда группе людей показывают разные рекламные тексты. Далее на основе статистики выделяют лучший. Сэкономьте деньги на рекламе плохого рекламного текста. Проведите об тестирование разных вариантов рекламного сообщения с помощью сервиса рекламы в браузерах и выберите ваш лучший рекламный текст. А сейчас мы покажем, как легко добавить задание и запустить показы вашего рекламного баннера. Сначала покажем быстро, чтобы вы увидели, насколько это просто. И потом разберем все настройки и нюансы. Создаем задание. настраиваем сохраняем пополняем бюджет баннера включаем показы и наблюдаем за тем как пользователям демонстрируется ваша реклама как видите все очень просто а сейчас разберем все тонкости настроек открываем раздел добавить рекламу и выбираем тип реклама в браузерах прокручиваем страницу вниз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 Файл, изображение или анимация. Здесь мы можем загрузить статичный или анимированный баннер. Вставить код баннера. Если вы участвуете в реферальных проектах, то обычно в разделе рекламные материалы партнерской программы есть код баннера. В этом случае автоматически подгружается сам баннер и указывается ссылка на сайт. Давайте для примера напишем текстовое объявление.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 Далее настраиваем стратегию показов. Показывать каждому не больше чем. Установите этот параметр, если хотите ограничить количество показов на одного уникального пользователя. Для лучшего воздействия зрителю достаточно увидеть рекламное сообщение 5-7 раз. В некоторых задачах, например при тестировании, можно ставить ограничение не более одного раза. Так вы охватите больше уникальных пользователей для оценки рекламного текста. Как видите, в этом случае эти настройки становятся неактивными. Это логично, потому что настройка показывать каждому не чаще, чем нужна только в том случае, если количество показов на одного пользователя больше одного раза. Например, если вы поставите не более 5 показов на одного пользователя, а параметр показывать каждому не больше, чем один раз в сутки, то ваша реклама будет демонстрироваться пользователю один раз в день. И за 5 дней пользователь выполнит задание и посмотрит вашу рекламу 5 раз. Эта настройка нужна, если вы хотите привлечь больше внимания к вашему предложению. Показывать баннер тем, кто уже перешел по нему. Эта настройка позволяет выключать показ рекламы тем, кто уже переходил на ваш сайт, кликнув по баннеру, чтобы перенаправить бюджет и показы на тех, кто еще не видел вашу рекламу и тем самым увеличить количество потенциальных клиентов. Например, если ваша цель, чтобы пользователь заинтересовался и перешел по ссылке, то эта настройка поможет более эффективно распорядиться рекламным бюджетом. Скорость показов баннера. Чем выше скорость, тем быстрее пользователи увидят вашу рекламу за единицу времени. Здесь все зависит от ваших целей. Например, когда мы с партнерами впервые узнали о Surferner несколько лет назад, скорость доставки рекламного сообщения до тысяч реальных пользователей была именно той инновацией,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 Теперь оно будет доступно в разделе «Моя реклама». Практически все настройки вы сможете изменить прямо в блоке задания. Следующий шаг – это пополнение бюджета баннера. Кликаем по сумме бюджета. Здесь будет указана итоговая стоимость за 1000 показов. Вы можете указать как количество показов, которое хотите заказать, так и сумму, на которую хотите включить показы.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 Пишите, будем рады помочь. Создайте свой первый баннер прямо сейчас и начните получать гарантированные показы вашей рекламы. Успехов вам! Рекламируйте ваше предложение в Surferner.